Стеблевая часть цветка представлена цветоножкой и цветоложем, а чашечка, венчик, тычинки и пестики образованы видоизмененными листьями. Все части цветка располагаются на цветоложе, которую большинства растений является расширенной частью цветоножки. В центре цветка хорошо заметен пестик. Пестик состоит из завязи, столбика и рыльца. Из завязи после опыления и оплодотворения развивается плод. Из семи зачатков – семена. Пестик окружен многочисленными тычинками. В тычинках образуется пыльца. У яблони каждая тычинка имеет пыльник, внутри которого созревает пыльца. Пыльник расположен на тычиночной нити. Количество пестиков и тычинок в цветках разных растений различно, но тычинок всегда больше. Вокруг тычинок и пестика расположен околоцветник. У яблони околоцветник состоит из листочков двух типов. Внутренние листочки — это лепестки, составляющие венчик. Наружные листочки, чашелистики, образуют чашечку. Венчик цветка яблони состоит из пяти белых или бело-розовых несросшихся лепестков.